И сегодня он будет нам служить для Трездеса, да, в первую Душила очередь. за Траздиас. И я хочу из него представить. Из Камсегады представим. И епископа международного движения миссии Грейс. Твой епископ на международное движение Грейс. Он открыл несколько церквей. Твой утворил церкви. В России. В Фруссии. И в его планы Бог открыл, что также и Болгария. И, и, что и Болгария, если Бог благословит, благослови, благоволит, и благоволи, то он приедет и будет служить здесь. Значит, ой, и, служит и сегодня давайте мы поприветствуем. Пастора Александра Пяткова. Пастор Александр город Ижевск. Ижевск. Ишим. <класс> Приветствую всех. Поздравляю на все Любовь Иисуса Христа. Иисус Искренний привет от Искрени церкви Благодать города Ишима, Тюменской области. Из Сибири привет вам. От Сибирь. Когда мы уезжали, погода мы. там резко изменилась. Время туряское снег. Мраз, и как бы Бог нас. И не погутно, на юг. Топол, то юг. Приезжаем сюда, И а здесь зерна. жара. Вот так вот хорошо, когда ты с одного И такая добре, ты можешь отъедин, природного региона переезжаешь в другой. И я благодарю Бога, что Бог, Бог мне дал такое здоровье, что за меня это не имеет никакого здравия, вот такого, знаете, физического следствия, плохого. Последствия. И я это чувствую, потому что я миссионер. Поэтому Бог скажет завтра на северный полюс, това, мы мне каже, да утида скажет, на, полюс, на юг, или поедем на юг. На юг. Да утида, утида там. Вся слава, Иисусу. слава за Иисус. Хорошо. Итак, я хотел бы сегодня поделиться словом прекрасной церковью была С церковь в Болгарии, русскоязычной. Рус многонациональной. И какие бы в мире не происходили события, и как бы то и да как свете, дьявол не пытался нас рассорить. Дьявол, мы дети Божьи. Божьи лица. Поэтому с плачущими мы должны плакать. За да с, с радующими мы должны радоваться. И, да радуем, и, и во всем искать Божью волю. И, во да ты, Божьей, воля. и просить Его милости и благости, чтобы нам оставаться в его воле И да молим за и и мил, и его милость, волю. Да а а не Поэтому слава нашему Господу. Два, слава на наше хорошо. Добре? У вас есть что-нибудь такое, мои, эти все поставить куда-то? Ну хорошо. Постараюсь быть кратким. Что-то себе сурдоперевод и мой перевод сокращает время моего мое время. и проповеди у себя в церкви. Я много, долго проповедую. У моей много долго Представляете, мне придется не в, в два раза а еще меньше. меньше путь, потому что у меня в другом регламент он регламент. как в одной церкви. Одну пастору так сказали. И в одна церковь, так, Азаха, Когда он спросит, сколько мне дается времени? Мы седав, да проповедуем? Ну, вы можете хоть и до утра да проповедовать. 25 минут мы вставим, до тогда проповедовать. Так что здесь свобода воли учитывается. Хорошо. Итак, первое место, с которого я хотел бы начать. И, и место, да Слово. Это Евангелие от Матфея, тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Притча, которая Иисус... И одна притча, Иисус. Ну, в краткой форме, я думаю, Он рассказал историю человечества. В краткой форме то объясняла и история на человечестве тоже. В большей степени рассматривают последнее время или конец э, человеческого правления на земле. Правительство на 24, главу, 24, 24 глава Евангелия глава. Матфея. Но ну, здесь, я думаю, тоже очень важно есть откровение, которое Бог Он сокрыл, и мы чтобы мы, искрил, исследовали. И мы исследовали. Итак, я прочту этот текст. Или у вас кто-то читает? Прочитаем тоже текст. Хорошо. Саша. Другую притчу приложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелый и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелый». «Придя же рабы, дома, домоладыки, сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелый?» Он же сказал им, «Враг человек посеял это». И рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет»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 Будете по-болгарски? Ну, там да? все А, все там написано? Хорошо. Мне бонус. Итак, здесь говорит Иисус притчу. И тут Иисус говорит через притчу. Историю человечества. За историю человечества. И здесь в отношении сынов человеческих понятно. И по отношению на человеческие сыновеси, разбира. Плевелы. Часа плевели и в большей степени в богословии, а этой категории то, людей и одна хора, говорится, что это крайне испорченные люди грехом. Сеговори читваса ногу изротение такого хора. Разротники, а, отступники, отступники, еретики, ну еретици, и все вот в этой стороне. Такая, но, но я думаю здесь есть нюанс, а который мы должны рассмотреть и учесть. Потому что действительно это очень серьезно. Будет разделение. Да и разделение. Но вот во время того, когда это все появилось, те, которые наблюдали за всем этим, они увидели, что это растение появилось и это растение ну, плевелы и которые мешает расти этим Ты на растение этому растению то есть пшеницы на и так что они смешались так, а но я думаю, может быть, ассимилировались, или просто вот, когда вместе не растут, и, может, то быть, понятно, или, что, вырывая одно, можно вырвать другое. Но вот, когда Иисус истолковывает это, мы прощем это место, Бачу, -то Иисус когда место, наедине ученики спросили, истолкуй нам, что значит Иисус губит, эти значит, тези плевели? И... Господь, и Господь разъясняет. Разъясняла. Давайте мы прочтем это место. место. 20, э, с 37 стиха. 37 стих. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын человеческий». То есть это Иисус, это Бог. Поле семя есть, есть сын, мир, есть доброе Бог. семя, это Сыны царствие, а плевелы сыны лукавого. Враг посеявший их есть дьявол. Жатва есть, кончина века, и жнецы есть ангелы. И вот здесь Господь говорит, что Господь посеял казва, доброе семя, семя, сын человеческий, э, человеческий сын. И знаете, все Иисусом сотворено. сотворено Иисус. До того, как Он буквально смысле пришел на эту землю как человек, то, в образе буквально человека. буквально не земля в образе Естестве человек, человеческом. В обществе то есть Написание говорит о том, что он, им, чем было создано и для него. Вот простым нашим человеческим умом трудно это воспринять за реальным. Из человеческий ум. Но Библия говорит об этом, что Бог явился воплотив. Не е сложно да го разберем, и така, че создал, се явил и е создал Первого, человека, Первого человека. Адама. Адам. По своему образу и подобию, по образ и подобие, Как он это сделал? Го е направил. Перспективно посмотрел в будущее, увидел себя воплощенным человека. и поэтому выделился и создал Адама. И образ, Адама создал Первый Адам, человек. Я не знаю, можно таким образом как бы вот, мыслить да да и Бог всемогущий, нет ничего невозможно. И для нас это все равно остается каким-то таинством. Каким таинством, не, не до это конца таинство, осознанным. До и по большому степени мы принимаем это верою, но если когда мы возрастаем в вере, мы начинаем ей. более ясней и с ней понимать, Но когда Адам согрешил, то -то Адам согрешал, мы видим, как Бог говорит в отношении Адама, не убеждами, как Ева, и по на Адам и Ева и Сатаны. И, по на сатана, и там написано, и что там семя жены жената, будет бить его в голову. Би по главата, поразит его в голову. А он, он будет по поражать семя это пито. И Бог положил вражду между этими двумя семенами. И вот интересно. И тут интересно то и когда Иисус истолковывает эту притчу, Он Чеку, говорит, что притчу, казва, вот эти, это семя которое, посеял сатана, что семя, которое посеял сатана, оно будет причинять вред пшениц. То, что в вот этого места, первое место, которое я сказал в Писании. Первое место, в казах. Я хотел бы еще внести такую сразу ну, ясность. Потому что чем дальше я буду говорить, для некоторых это будет радикально, вас, наверное. радикально. наверное, это будет ну, в какой-то степени не соответствовать ну, тому, что раньше, вы, наверное, это в, общем, в общем богословии слышали. Писание говорит, что есть то сакральное, которое оно сокрыто до определенного времени. Писание указывает, что именно сакральное не штакуето, соскрити до некоторых времени. И в определенное время оно должно открыться. И в определенный момент то требо да се И как вот пророкам Бог давал какое-то слово? И как то на пророчестве Господа ими давал некоторые слова? То оно можно могло быть адресовано буквально настоящему времени? То оби могло добуди адресовано кому настоящиту? И также глубоко в будущее. И, така, в будущее. И когда мы рассматриваем священное писание, И, когда то, разглядываем священное писание, мы должны быть очень внимательны тому, в какой период времени мы живем. Когда Иисус явился на землю, то есть Бог воплоти, Господь воплот. Люди должны были в Израиле распознать, что Он и есть вот обещанный от Бога в Израиле мессия. Распознает, читай, э, мессия. Но и... мы слышим, сколько раз Иисус упрекал учителей, что они не знают Писания, че, не писания и силы это, Божьей. И Божьей, это сила. Также Он говорил, что вы наблюдаете различаете небесные вот эти все Слушай, природные такая, явления, молчалистые, а явление, явления, вот, то, которое Бог ну, предопределил, явление, не распознали. Предопределил Поэтому не не сегодня мы должны того, понимать, в какое мы время живем. его, в время живем. И мы живем в последние дни, последние, последние дни, на последнюю ту время. И вот эти события, которые и эти события, которые происходят, происходят, они свидетельствуют об этом. И частные какие-то вот эти вот моменты, они тоже есть элементы свидетельства от последнем времени. И у меня как много это свидетельств за то время. Моя тема сегодня сегодняшний пробле это приоткрытая, сокровенное осознание о мира. И моя это тема дня. Приоткрывая, при приоткрывая сокровенное от создания мира. И также это Иисус сказал, перед тем как вот именно вот эту притчу истолковать. Итак, мы видим, что действительно сегодня. Есть много признаков того, что мы живем последние дни. Иисус сказал, что в последние времена это проявится. Иисус не что Разница между шинницей и плевелами. Итак, плевелы это семя лукавого. Плевелите со семя на сатана. Евангелие от Иоанна, 8 Евангелие главе Иоанна, 8 глава 44 стихе 44 стих когда Иисус вел дис дискуссию с фарисеями куда дискуссию с фарисеи, которые противостояли ему противопоставят. я думаю некоторых из них Азмисли, он назвал детьми сатаначиатана сатаната давайте мы это место писания откроем это 8 глава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 лжец и отец лжи я когда этот э, стих читал много размышлял, куда и вообще когда иисус резкие какие-то высказанные дел в адрес каких-то людей и -то иисус много на хора, он никогда не допускал, то не допускал чтобы оскорбить кого-то да... унизить да но здесь иисус называет их детьми дьявола кто то на дьявола для иудея это выше чем даже оскорбление по гулям я думаю что вот это мое понимание что он говорил и мой то что твой, на самом деле есть. Че твой говорил твой в сущности. я думаю говорил он именно что вот это есть и плевелы рукава твой... Имел в предвид чутвяное истинно сопливее величие разума. Которые самарата, смешались, куются с и смесили. Человеческим семенем проникли. Через человеческую семя сопроникнули. И вот если взять эту гипотезу, я считаю, что это богословская гипотеза, которая имеет гипотеза, право която существовать. Право да она в какой-то степени может нести, тя в некоторой степени ясность. Да ясност. Именно отношении ветхого завета и Новый завет. и по отношению на и нового завет Почему в ветхом завете За в завет, большей степени до степен, бог представляется жестоким много жесток. и очень жестоким по отношению к некоторым народам и, очень жесток по отношению некоторым народам. и даже сказав вот, по отношению к этих народов и даже уничтожить Ведикт, полностью полно, от старого до малого. От стария до малки. Это чрезвычайно жестоко. Много жестоко. И тут же он говорит тут, Моисею, момент, Моисей, я человеколюбивый а Бог, человеколюбив Господь, милостивый, милостив. прощающий до тысячи родов. Как, как это род? можно совместить? Как можем даги совместим? И по сегодняшний день действительно Истинно, люди, люди, которые не познали Бога, не у них Господь. серьезные претензии и к Богу. Много претензии ком Ветхого Завет. В Новом завете, Завет, когда пришел Иисус Христос, в Иисус Христос и в милость Божью, показав ее, Божия милост, проявив любовь, показывая, Божия. Проявляя, Божия это любовь как бы Бог меняется. Господь си променя. Он становится добрым. то есть что но опять же добрым по отношению к один и конечно жестоким по отношению к другим и в сметка жесток по отношению на другите. потому что в конце в края, когда мы читаем книгу Откровения, те которые не были записаны в книгу жизни тезику не на, живота, на них суд. Тях ще суд здесь на земле тук, на и Тут вечного И, по вашему, вечен суд на вечное наказание. Поэтому вот здесь мы должны разобраться, и почему за же. Из да этого. что. Вот так это, ну, или понимается людьми. По начин, така на такая Я думаю, вот этот элемент. А что то что говорим. Он в какой-то мере даст ясность. То не донесет Опять же, повторюсь, это гипотеза. И пока мы что твоя богословская гипотеза. И если мы вернемся к книгу «Бытие», И, шестую книгу, главу, «Бытие», шестая глава, то мы там увидим интересную историю. Там видим Какой причине история? был совершен Богом первый суд причина землею, на земле? Суд на тези, на там написано, там я пишем, просто буду сейчас так цитировать, цитирам, что сыны Божьи, Божьи сыновей, увидели, что Дочери человеческие, красивые, привлекательные, Видите, дочери Божьи, дочери красивые. стали входить к ним. И после вот этого союза, Если союз отношений, у этих женщин рождались тези жени дорождат, сильные, славные люди, хора. Так написано, красиво. Я думаю, это не точный перевод. А потому что он немножко носит сумятиц понимания славный, сильный. Дальше можно продолжить список. достойный, красивый, сильный. Что Немного всегда. Как бы вот, славен, нам сильен, все это Такой народ, славный, сильный, да. Ассоциируем эти народ. Но в отношении сынов Божьих. Есть на Есть разные понимания богословий. различные богословские Первое. Первое. Это считают потомки Сифа. вас у потомки что вот когда родился Сиф, то, то стали Сиф. уже поклоняться Богу. Да на Бога. А до этого вот уже произошло э, идолопоклонство. И, и считают, то... что вот это есть линия Сифа. И и они на Сиф, сынами Божьими. И и на а на человеческие это и дочери Каина. И как бы логически это, ну, и по логике Понятно. Разбирами. Но все-таки, когда мы читаем, находим, то есть мы смотрим Ветхий Завет и найти именно кому это адресовано, сыны Божьи, Обаче, то мы видим это относится да разберем, к ангелам. За кого все за Божьи сынове, в сущности, за ангелы Божии. Божие и, конечно, это книга, которая вот, то проливает какой-то свет Разберись, на Это книга, этих вот это «Это Божьей, книга Енох. Книга то Енох. Она то есть она ее признали, что она не бога, как бы вдохновенная. Признана, есть там вдохновенная. Один элемент, который действительно как-то трудно воспринять. Один элемент, Единственный, Единственный. элемент. Что там, значит? Один из вот этих сынов, этих детей, сыновей? сыновей вот этих вот, сынов. Децата. Значит, рост его был 3000 локтей. Рост его был 3000 локтей. Так вот, в нашем а понимании, в полтора километра. Твоя километра и половина рост. Понятно, да, это нереально. И не стало ясно, что это просто нереально. Или это несколько нулей личных дописали. Или, или это уже миф. Такой, он написал, или Но и по этой причине где-то действительно причина, она как бы скомпрометировала себе эту книгу. Книга или автор тази. этой книги. Автор Или достоверность этой книги. Или достоверность И тази поэтому тази она книга. полностью была исключена. И зато от тебя была исключена. Другая причина. Другая причина. Я Друга причина. думаю, более ясно Если ясно. Или конкретно или по конкретно именно люди, которые причастны к всему этому, они ее убрали, потому что она их раскрывала. Если вы знаете, о чем говорит а эта книга. Знаете, за какого говорит книга. Как Бог к этому отнесся? Если эта книга имеет истинное, а вот, книга, вот передачу, истинную передачу того, что на самом деле было, и того, то сей случвало, Почему Бог не позаботился за ее Господь не сей вот, до следующего дня за това, бы, вот, в каноне? Да я пази закрепить канона. Но ее нету. Но мы можем взглянуть в Новый Завет и увидеть, что все-таки эта книга первыми христианами цитировалась. Цитировала, и как история говорит, как до третьего история, века да, до она век, была ну, вот, читаемая. И, и в списке священных писаний, в списке на священную которые писания, христиане читали, я думаю, моя догадка, а смысле, версия, почему Бог допустил, чтобы эта что книга Господь не была, изключив да ее, ее от чтения христиан. Я думаю, первое э, логическое понимание того, что она в времени актуальна. Много актуальна за и чтобы время. христиане, я думаю, ну, прежних веков, из-за того, что христианите от не искали Поэтому я думаю, что вот сегодня то, что эта книга говорит, она дает ясность, сущность, еще э, покой потому что, причина, что человеческая цивилизация дошла до такого уровня, че что она уже него. некоторые вещи, которые Библия описывает, чудо, -то описывает Библия -то, чудеса, чудо, чудеса, то они говорят, и мы можем теперь уже их творить, ученые. Один из явных примеров явный, это генетика. генетика -то. Когда ученые, -то ученые -то. они уже так хорошо понимают устроение человеческой природы, Гены, строение, могут, могут, они природа. сегодня уже Каким-то образом? могут по начин? В эти гены вмешиваться? Да какие-то манипуляции? Да манипуляции какие-то части ген убирать и заменять? Части гените, да и да заменят, воспроизводить даже какие-то части человеческой плоти? Даже да органов, части на И человека? И человек и я думаю что сегодня конечно же нам будет более понятно что пояснул да разберем какой такой -то, буквально в... смысле в буквально человеческая смысл, природа при плод не может соединиться с ангельской не может да соединиться с то потому что ангел и Ангелитис, без плоти без, плотни, без тела. И нет их, как вот, называют, органов размножения, которые мы, Бог наделены, чтобы размножаться физически. Но есть у нас еще другая составляющая в нашей природе, это душа и дух. Имамес, что такая душа и дух? Я думаю, это тоже где-то в именно в генетике оно. А в генетике Есть. Я думаю, что именно тогда, что произошло. Я то, ангелы. ангелы Называется стражи. Кто стражи? 200 вот этих вот ангелов, они сошли на небо. И, са... За... и начали. Слезы как с неба, да с неба сошли и начали произойти эти манипуляции генетические и запущены эти генетические манипуляции на чубешка природа также они это делали и скрещивая с животными и в общем это произошло многообразие Безобразие. И, многообразие, и безобразие, весь мир развратился. И цели освят, Но цель этих падших ангелов, а чтобы создать себе сатана сыновей своего силове, семьи, по своей природе, от своей семьи, от своей природы. Взять от своей природы. Человека дьявол пытается, ну, дьявол ему, чтобы он стал более грешнее. Понимаете? Но природа... Все таки человеческое. Она Обаче человеческая она устава. Поэтому, когда людей из того, когда к плевелам, причисляют к плевелам, это не соответствует действительности. Не соответствует Просто есть люди, там. я называю, крайне испорченные. Просто има я хора, им них, как то я, но я человек, Обаче, человек, потому что я возродился За что -то Но вот вот это также дает и ясность, у вас, что, в нас есть ясность что когда Бог израильский народ ввел израильский Хана, народ в Ханан, там эту землю населяли десять народов. И Бог народе, сказал изгнать и не изгнать а уничтожить. Как раз вот такой-то и суд. От мала до велика. И даже животных, которые вот, у них садот, были в хозяйстве, там, им, са, я думаю, что они продолжали заниматься этой селекцией, а с мэтом, этой генетикой, это руководствуясь падшими этими ангелами, вори, которые вот, ангели, совершали. Если волей. взять э, греческую мифологию, взиме, третия, конечно, она сказочно описана, да, достойно, но я описана. думаю, что там она исходит из реального факта. Так прямые потомки фактовы. Лукава. И потомцетию с Я думаю, план сатаны, и чтобы сатаната, остаться, вот так скажем, в материальном мире существовать. Задоустание за, и за нужно было смят. действительно аргумент какой-то факт, чтобы аргумент и неякакие остаться здесь. Да уста, да и поэтому он задумал как раз то смешать вот человеческое това, той точно свою природу. Да смеси това, со свое природное. И человеческое. Я думаю, да это внутренность это сатанинская, а сатанинска, внешне а человеческая. И, и многие эти существа, мы назовем их гибриды, существа, нелюди, гибриди, еще Библия называет их нефилимы. Прямые наследники. Наделенные э, силою, Наделённые и Ума интеллекта. Ум и интеллект. Но сами по своей природе жестоки. И которые занимали в то время, старались занять главенство положения в человеческом роде. Я думаю, вот эти в династии природа. фараонов не просто их называли детьми. Солнце не там, они, да? там Это были прямые потомки. И они также не могли смешиваться с человеческим да Поэтому вы знаете в -то это семей. Они женились, выходили замуж за за женили, своих. Но так как не имели в себе то жизнь, силы жизни, которую в человека Бог вложил, бачи, ты, не санчили, они не могли воспроизводить себя. На живот, санчили, могли да се Поэтому они умирали. Таким образом. Но это такая тема глубокая, я не Твоя хочу подальше идти, тема, Чем в лес, да тем больше дров. Я это высказываю как гипотезу. как гипотезу. И поэтому я думаю, что вот как раз-то это и, ну, так скажем, обосновывает такое отношение Бога к этим народам. Из-за твоих мысли Но Господь сказал, что в последнее время и Господь сказал, что предпоследние времена появится, если появятся, то Если в какой-то степени вам известно, вот что сегодняшние достижения генетики, в генетике, это всего лишь Маленькая толика, то, что това сегодня публично малка частица мы можем знать това, об этих достижениях. Еще в двенадцатом году, а, когда я начал так, э, глубоко исследовать эсхатологию да и това, все, что, что этим связано, това, и какие признаки в этом мире, как, вот, какие признаки свидетельства, свят, свидетельства об этом, как раз-то вот то, что э, сегодня вот эти... Так скажем, глобалисты, как их называют, они планы свои сегодня осуществляют, чтобы влиять на весь мир, изменить и перезагрузить. Если вы слышали об этом, последнее, последнее, вот явное, так скажем, уже на практике применения их планов – это вот эта болезнь, по-разному ее называют. И как от ее вот получить исцеление? И когда получим исцеление от нее? Да, эти вот уколы. Вакцине. Я слышал, как Ваш пастор, а чувал, как, он, пастор или... как, я верю, духовный Вяромчик, служитель духовен, Божий, служител. понимая эту проблему, как врач, проблем, лекарь, он проконсультировался с специалистами, есть, друзьями с специалистами, в этой области, в област. и я слышал семинар, который он проводил, семинар, он Буквально это я обосновал. Я помню, он на нашем чаде, вот, епископском, Если епископском вспомним, чад мы епискубе, то э, Я его поддержал, тване, что и подкрепил. он так это сделал, э, как сказать, э, понимая, что это очень ответственно, и это Разбирали действительно на, из ряда выходящий, как бы. Думаю, что, ну, он, его не поймут. Но, действительно, То, это сегодня вы реально. Слышали. Вы этом слышали, да? Ну, опять же, я говорю, что мы воспримем это как гипотеза. Может быть, я сегодня говорю, не все совсем ясно. Или... Быть, не но я Формат, я но думаю, он имеет право вот, э -э существовать такой. И вот мы еще один момент здесь увидим, когда Антихрист, как вы называете, да? Может, момент, кеф... его в послании... апостол Компусили... Павел называет Фессалники. его сын греха и сын погибели. Господь, гоноричи, сына на греха и сына на смер... Написано, что это сын греха и сын погибели. Пишет, то, на греха и на то я думаю, вот это будет супер это, это будет Конкретно семя лукавого. И полнота на власть Он имеет кой кой власть, Своего Отца. На, на И, И, когда Иисус, И когда Иисус, конкретно я думаю, этим людям говорил, которые противостояли Ему, много ясно на тези хора, Он константировал факт. Дьявол, фактите, потому что вы исполняете прихоти Его он от начала убийц, от начала то И поэтому их цель уничтожить, уничтожить человечество. Но Господь наш сильнее. И как Бог дал обетование, что семя жены будет его поражать в голову. В а он будет от пита Ахиллеса, да? По... У нас вспомни, есть какая-то на слабость, да? У каждого из нас Всички, есть символ, характери, у кого-то в здоровье, у кого-то, может, каких-то других сферах, быть, и, вот. и он пытается нас туда и то есть битва, там, да он как рыклищий лев, ходит вокруг, ища тарсики. Да, Поразить. Поэтому очень важно, чтобы ты знал свои да слабые места. Нам нужна кротость и смирение. Мне, наверное, всех больше. А Хотя много, я выгляжу как бы таким Успокойся. я очень спокойный. Это, вот, наверное, гены тоже русские. меня очень вот У вас такой, не искри, не Моя жена хорошо знает. Жена сегодня здесь нас, меня. У меня тоже характер очень железный. Только она может мне стерпеть. И, может мне я только могу ее стерпеть. Еще один момент хотел добавить. Сон на выходе на Первый сон, помните, который он даже... Ну, не, не помню. <свят> это во времена Даниила. Во времена пророка. И вот Даниилу, Даниилу дано было понять <свят> и изяснить. Даниил всегда да, да Я думаю, отчасти всего лишь. Именно значение этого сна. Значение на то сон. Помните, да? Помните Колос этот, колосс, или правильно сказать? Колосовые. Это Стукан, потом которого сделал-то и на Он -то во сне увидел и это? И вот он, понимаете, так вот понял. И колоса, то сделал то. этого то сделал И то И сам железо, это Рим, Рим, Римская, Римская, Римская империя, понятна, такая, Не буду сейчас деталей э, но интересный элемент хотел отметить. Бачу Многие искал, элемент, степал, степалата. Глина, смешанная железом. Глина, смешанная с железом. И сказал, что и от горы и от планина. оторвался Камень и ударил куда? И в ноги. в Камень это Иисус. Камок Иисус. А вот стопы а Железо и глина. и глина. С глиной ассоциируется человек. С глиной -то ассоциируется человека. Поэтому Бог говорит, я гончар. В руках из этого Господь моих душа. О, гр... Он ослепил. Гончар. Гран... Гран... Гран... Гран... Гран... Гран... Да. Поэтому это тоже какой-то проливает свет на это. И один из, я завершаю сейчас один из ну, таких моих, моих личных свидетельств. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но это реально история. Когда я приехал в город ишим я проповедовал где-то полгода прошло. И после служения домашней церкви, была 15-17 души. И заходит одна женщина. И влезает одна жена. И сразу ко мне. На вас, говорит, огромная сила. Я говорю, ну, это Дух Святой действует. Но внутри у меня что-то начало колыхаться. что не тот Дух пришел. То есть, где различен Дух и она говорит, мне нужно с вами поговорить. И с вас. Я говорю, ну присаживайтесь. Я сказал, добрый, на диван. Женщина миловидная, лет 50. Миловидная жена, У меня тут времени была меньше сорок с чем-то лет. Мне было 47 а. лет. А. Ну, это так слово. Он мне рассказывает, меня послал к вам, мой. Итак, оказывалось, спрятанные при вас Нет, мой железный человек. один ну, человек, я Ну, понятно, я сразу железный человек. Так думаю, человек, наверное, не в адеквате. Я явно, что человек не адекватен. Но она так логично последовательно начала из излагать. Именно именно причину и, и все остальное да, причинты, я внимательно на нее см... а смотрел, слушал. и был удивлен в какой-то мере но степен, и чувствовал, что это правда бачу, хотя это как-то из формата реальности выходит очередной вероятностью это говорит мой человек, мой человек с которым я живу с -то живее, он приходит оттуда то он называет себя железным человеком. Человек. И он послал меня И ме исправить, узнать, да зачем ты сюда приехал. Это главенствующий дух. Твое главенствующий дух над, городом, над городом. Который ее послал. Но я был удивлен, И что как бы она ее воспринимает чуть ли не Физически. колку Я говорю, у вас муж есть? Я мы муж, Она, ну извините, мы все здесь росла, она начала мне рассказывать, что она имеет сексуальное переживание. При да общении с ним? Че усещало сексуальное переживание во впаштывании туси снегу? Все это выслушав, и я тва, помолился, сказал, вам нужно покаяться, увернуться за Христа, дали Евангелие, да Христос, она ушла, Евангелие я просто упускаю замена. другие элементы, они столь важны, Я начал и другие элементы, то, что просим молиться, днях по времени, сейчас непонятно, даже и вам понятно, ясную, да, ясную, наверное, и, и на вас выстава ясно, что произошло, во говорю, как он жнал, если он действительно существует, этот вот железный человек, это не Филим то мне пришло понимание, что когда, если ты, Бог тебя посылает, а с получих то, посту, говорит, ты что? он нам дает что, служебных ангелов. Служебные это не просто ангел-хранитель. Предупреждает, чтобы ты там не упал, комарик не укусил. Да да Все остальное – это служебный ангел, служебный ангел, обладающий властью. Ты служебные ангели, они им наблюдают, им власть. кто с неба приходит туда-сюда. Наблюдал и когда он увидел, что пришел ангел такого уровня и власти -то в этот год, видел, зачем пришел этот человек? Пришел ангел на у него в град, Помни, Подбежал думал, в синагоге один одержимый человек. Иисус душил во в Я знаю, ты сын Божий. Зачем Син, ты пришел, за прежде времени, да? Время, нас да, мучить да не мучишь не кто туда ту это реально для нас и христиан истинскую. это нужно быть понятно нас, христиан, духовный тряп, мир ясно, существует свет и эти плевелы и эти плевели, сыны лукавы, они плевели, Но они Но это не это не люди И в последнее время в я времена, думаю Дьявол, смысле, дьявол очень сильно заинтересован, много заинтересован как раз-то в развитии генетики, в евгеники, чтобы этих своих сыновей, которые задомол, лишились задомол, тела, которые были во время потопа, по потоп, Господь сказал, что они будут духом нечистыми Господь на земле. Что и он пообещал, им, земя, дьявол пообещал и воскресенье. И... Я так понимаю. Дьявол обещал, что будет воскресенье. Сынам своим вот этим, вот, которые бестелесные. Э, убеждал, че, те, что Они облекутся в тело. Те, что Поэтому вот, эта гипотеза, я думаю, что она имеет Им право существовать. Я не говорю, что соществува. ее буквально с мыслью, как я вот ее преподнес, смятам, воспринимать. Но в этом есть, есть ума, че... рациональное зерно. Рационально... Это мое исследование. Семь. Я знаю, что не я это исследовал только потому, что и я саму, а очень много специалистов това, прослушал богословов, которые на десятки лет это исследовали. Но хочу прийти к такому выводу, что да до извода, этому должно быть, че, да мы гурина, должны это понимать. Не да что когда ты видишь грешника, че, ты видишь человека, видишь грешник, человек, Не называй его Плевелый. Не, плевелый. не называй его, ты сын Лукау. Потому что это, может быть, крайне испорченный человек. что то, может да, некаков... да, он нуждается. В человек, нуждается от от может быть, он и не покаяется. Да Но самое главное. Чтобы то, мы потом не ошиблись, когда мы думаем, что это от Бога чинится. Да не после, мы а че человека, Именно и тот, который. Пока да поможет нам да Господь. Дух, Господь не помог, не и дух Каждому из нас. И за това, всеки Бог дал. Нас, не давал Общение, дух, водительство, чтобы мы больше заботились за да о состоянии да нашего духа, а не просто тела. На дух, не само Потому что дух наш возрожденный. Он принадлежит Богу. То и принадлежит на Господа. А тело наше, оно здесь нам нужно Бук для того, чтобы прожить эту жизнь. Живот. Как я цитирую Павла Харчагина. Цитируем, помните, да? Павел Ховчагин. Фильм, о, не фильм, а книга, то э, автор? Да, «Как закалял стань. Нужно прожить закалила... жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. У нас есть цель. Нужно прожить жизнь так, и така, чтобы не было мучительно больно, да не мучительно больно за бесцельно прожитые годы. За бесцельно сме Поэтому у нас есть цель, и за цель проповед Евангелия да грешников и возрастать вере. И да и Аминь. Амин. Пусть Господь Нека благословит Господь Господь, благодарю тебя за то, что достал мне возможность поделиться возможность этой мыслью, этим словом. Мысл, слово. И пусть все то, что от тебя мне, Господь, туба, оно усвоится все усвои, в сердцах, в сердцах на тебе за кого слава Слушат. и честь, мой Бог, отец и сын. А и, Святой. и честь, мой Амен. Господь. Амен. Спасибо. Будьте благословлены. Слава Богу. Слава на Богу. Ну, я рад, что приехал человек, се, че душил человек, с которым я хоть могу так поговорить по с науке, могу да говоря, научно, по эсхатологии пройтись. По, доминам, доминам по генетике, по это. А, мы будем плавненько переходить к трапезе Господней. И я скажу предварительное слово. И предварительное слово. Господь побудил меня открыть одно уникальное место. Господь утворить одно уникальное место. И это Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанн, 15, глава, 15 глава, с 13 стиха. Стих. И здесь Слово Божие говорит. говорит. Наш Господь говорит. Что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповеду вам. Ивангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. И дальше. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями. А вас приятели. Потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. За что-то являл вам всичку, что он сочул от отца си. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца моего, во имя мое он дал вам. Вы не избрали меня, но я избрах вас, и вы определили да излезете. В да плод, и да будет раен, так как, во, как и да от в мое имя, да, ви, да В этом месте Иисус Христос называет, называет своих учеников друзьями. Иисус Христос наличие и И объясняет, почему он так их называет. Что потому что он рассказал им абсолютно все. За рассказал всичку. И вы знаете, Иисус Христос. Называют апостолов друзьями. Иисус Христос приятелей Вот э, если вы так посмотрите на Евангелие, а Евангелие эту, э, в более такой полной картине. Что произошло после? Могли бы вы, например, назвать человека своим другом? Когда после того, как вы назвали его своим другом, и потом пришел какой-то тяжелый момент, и этот друг самый трудный момент, у вас бы просто... Предал, просто не то, что оставил. Предал, не просто, да оставил. И не просто предал, да продаде, и а не само, да продал бы вас за деньги. Да за пари, а проиграл бы вас в карты. Да и, и просто бы оставил вас. Назв... Могли бы вы назвать такого человека потом своим другом? Я думаю, что ну, лично я бы не смог бы. У меня был, например, очень хороший друг, он, он прошел через Афганскую войну, и то, и мы когда война. мы были студентами, мы у жили у вместе, мы студенты, мы делили хлеб последний и потом я написал ему письмо и, следва, письмо, и говорю ну друг мой ему он говорит, не называй меня своим другом казва, потому приятел. что я не друг тебе не говорю, как не друг мы столько времени прожили вместе питам, как время последний кусок хлеба делили последний порция хлеба ну он говорит ну, у меня есть свои возражения и то я ну, я ему так и, тогда я так и написал. Я стакаму Ты знаешь, вот Иисус Христос называет своих ли, апостолов Иисус Христос друзьями. Приятели. И даже после того, как они предали его и, и продали даже его, и продават, он не перестал их считать друзьями. Своими. И, не спил, и, за и вы знаете, вот Иисус Христос говорит, я сказал вам все. Иисус Христос казва, че вот среди всего того, что он сказал своим ученикам, Това, ты казал на си, была такая одна уникальная фраза и придет такое время, время когда мы придем в иерусалим, а в иерусалим меня возьмут и меньше придут насмерть и, ми, насмерть и подвергнут многим мучениям. И и умертвят меня. Но на третий день я воскресну. На третий день, вот это Иисус Христос говорил Своему сказал, на си". Конечно, говорил. Разбирасы. Я вас вот хочу открыть еще одно место, искал, одно где об этом очень подробно говорится. Много подробно все я все равно прочитаю. И пак прочитэ, потому что очень важное место. Много важного и это написано в Евангелии от Луки Евангелие 24 глава. От Тринадцатого стиха. 13 стих. В тот же день двое из них шли в теление, отстоящая стадия на 60 от Иерусалима, называемая Эмаус. И разговаривали между собой о всех, всех событиях. И, разговаривали за он ваш, и когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними... И, и сам Иисус и Но глаза были их удержаны, так что они не узнали бы. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны. Но учите им у удержаха, не познает, и лечи им, как висоте са те думи, които размените разменяте помежду си, и те спряха на тежени. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И один на имя Клеопа в отговор речи сам утили пришелец в Иерусалим и не знаешь что становлуту там те дни. И сказал им о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом назарянином который был пророк сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом. И речи им кое, а ты му рекух остановлуту с Иисуса на Зарянина, коету пророк силен в делу и в слову пред Бога и пред сиичките как предали его первосвященники начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? И как и его, на его ну и так далее. И, и они ему рассказывают, рассказывают Иисуса Христу. И ты на Иисус Христос? О том, что с ним сделали. За твой, с ним, потому что они его не узнали. И потом Иисус Христос что делает? И правит, татак, Иисус? Иисус Христос очень подробно, Иисус Христос много подробно на основании всех пророков основании на начинает им пророции, объяснять, что, да им что на самом деле произошло. В сущности случило. И что всему этому надлежало быть. И, что ему надлежало быть убитым. И что он надлежало ему воскреснуть в третий день. И потом они идут к апостолам, рассказывают. И вот, вы знаете, вот я почему эту тему поднял? И за что тема? Вот сегодня, может быть, кто-то думает, ну я недостойный Иисуса Христа. Он такой прекрасный Бог. Прекрасен Бог. Он столько чудес сотворил. Чудеса Это человек совершенный. Совершен человек. Это сам Бог, пришедший во плод Я даже не, не достоин смотреть на Него. И даже не достоин да вы знаете, я думаю, что так, точно так же думали и ученики. И когда предали его. Ватусагу предали. Я думаю, что если бы Иуда и Скириот правильно бы понял, что говорили пророки, и каково было истинное предназначение Иисуса Христа, то он бы не повесился, он бы пошел бы упал бы к ногам Иисуса Христа и просто покаялся и, бы. и пошел бы потом на небеса. Но дьяволу удалось обмануть Иуду Иисуса Христа. Все остальные ученики потом покаялись. Ученики устанули, ученицы следят у вас и покаяли. И вот эти слова, что когда... Фома упал в до... ноги Иисус Христал и сказал, истинно ты есть и казва, Господь, Бог. На си Господь Бог, потому что он увидел о том, что Иисус Христос был мертвым, и... И... и теперь он действительно живой, Поксигая, на жив. и он смог действительно пощупать его руки пронзерные да и просто прикоснуться к нему. Потому что такое мог сделать только Бог. И вы знаете, вот эта дружба Иисуса Христа, она и сегодня простирается к нам. Вот независимо от того, кем ты себя считаешь. Достойный или недостойный, Иисус Христос все равно считает тебя своим другом. Потому что у Него такая любовь. Она все покрывает. Все переносит. Можете сказать на это «Аминь»? Прочтала. Я могу так сказать, что мы и по сей день, я, например, не могу сказать, что я друг Иисуса Христа. Я смогу докажу, днес, на пол, но, на Иисус. но что я могу сегодня ска точно но, чь, сказать? Това, -то могу докажу, се О том, что Иисус Христос точно мой друг. Иисус Христос, э, Христос мой Его дружба ко мне настолько сильна, и мен и толкова силну, <laughs> что она делает меня, чем и прави достойным его дружбы. За по его великой милости. По велика милость, и при изобилующей благодати. И благодат, не потому, что я хороший. Не за что -то у вас добор, потому, что он настолько а хорош. <свят> то Слава нашему Богу. Слава наше и вы знаете, еще одно место сегодня, короче, хочу прочесть и последнее. последнее. Это глава запрещена. Тази глава изабарнена к прочтению в синагогах ортодоксальных Это знаменитая 53 глава пророка Исаия. Запрещена, потому что сразу понятно, о ком это пророчество. Я думаю, когда ученики опять прочитали вот эти Места у одного, у другого, третьего пророка. И они вопрошали, как мы этого не понимали. Это же написано об Иисусе Христе. Все это исполнилось. Не потому, что он заслужил этой смерти. Потому что Он пришел, чтобы умереть. И пришел, чтобы умереть за Меня. За Мои грехи. Пролить свою кровь. Не пожалел своей души. Чтобы Моя душа пошла в хорошее место. Я прочту со второго стиха. Можно без перевода, потому что... Мы уже переходим к причастию, это, это уже не для телевидения. «Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из суммы».